Ведь после Луны — это самая быстрая планета, и во многом ритм Меркурия определяет нашу активность в течение того или иного месяца. С 4 по 16 число Меркурий будет находиться в вашем 12 доме, и он будет в этот период очень медленный. И это может дать вам немножко такую сниженную активность в плане каких-то повседневных дел — это может быть погружение полное в темы здоровья, самочувствия, реабилитации после какой-то болезни. Это может быть период активного погружения в какой-то проект. Это подготовка к тому, чтобы презентовать ваш проект. В целом, в этот период времени вам стоит себя больше жалеть и больше давать себе возможность отдыхать. Особенно это актуально вблизи 10 числа, так как именно в этот день Меркурий будет разворачиваться в прямое движение. Я бы даже вам рекомендовала в первой половине марта пропить курс витаминов, то есть направлять свою энергию и активность на то, чтобы улучшить свое состояние здоровья. Во второй половине месяца после 16 числа Меркурий переходит в ваш знак, дорогие рыбы. Это говорит о том, что вот вторая половина месяца будет намного активнее, чем первая. Могут появляться новые идеи, новые контакты. В целом это хорошее время для решения любых дел, связанных с бумагами, документами, поездками автомобилем и прочими темами по Меркурию. С 1 по 3 число Венера будет делать квадрат к Сатурну и будет затронут ваш 11 и 2 сектор гороскопа. В целом это аспект, который советует лучше поэкономить. Может быть сильное желание тратить деньги направо и налево, но на самом деле в это время нужно наоборот себя в чем то сознательно ограничивать и в дальнейшем это поможет вам направить эти финансы на действительно то, что вам больше пригодится. 5 числа Венера переходит в знак Телец по 3 апреля, в ваш третий дом. Венера ⁇ это планета, которая дает гармонию, ощущение удовлетворенности, счастья. И Венера будет проходить по третьему сектору, который отвечает за ваших братьев, сестер также за тему общения, за тему недалеких поездок. И в целом эти все вопросы могут приносить вам ощущение удовлетворения, какой-то позитив будут вам дарить. Соответственно, в марте у вас могут быть интересные поездки, ваши родственники могут вас радовать какими-то событиями в их жизни. Это хороший период для того, чтобы в целом улучшить взаимоотношения с кем-то из вашего окружения. Это время, когда вы можете получать удовольствие от общения с кем-то, а также процесс получения новой информации будет достаточно легким и будет приносить вам удовольствие. Поэтому многие рыбы в марте могут ощущать сильное желание изучать что-то новое либо повторять ранее изученный материал. 8-9 числа — очень интересные дни с астрологической точки зрения. Солнце соединяется с Нептуном в вашем первом доме, а Венера — с Ураном в третьем доме. Этот период может принести вам новые креативные идеи, интересные встречи, поездки, которые будут вас вдохновлять. В целом, данное соединение может дать вам свежий взгляд на привычные вещи — или же это общение с человеком, который изменит Ваш взгляд на то, что казалось Вам уже неинтересным. 9 числа будет полнолуние в Деве в Вашем седьмом доме. Полнолуние — это процесс получения результата либо кульминация какого-то другого процесса. Соответственно, это будет в данном случае касаться Ваших взаимоотношений с каким-то человеком. Это может быть ваш партнер по браку, по бизнесу, близкий друг или человек, с которым вы сотрудничаете. Например, он оказывает вам определенные услуги. Либо же вы оказываете услуги это ваш клиент. Это может быть завершение сотрудничества, какое-то важное решение, которое определит формат ваших дальнейших взаимоотношений. Это может быть важные события, важный итог достижения в жизни вашего партнера по браку. В целом, это полнолуние покажет вам, насколько вы были эффективны в плане коммуникации с другими людьми, что вам стоит исправить. Возможно, кого-то стоит из своего окружения исключить. Возможно, стоит пересмотреть взаимоотношения с каким-то человеком. То есть в целом, это период, когда вы делаете для себя какие-то выводы о других людях, которые вас окружают. С 11 по 14 число очень активные дни в социальном плане. В это время Солнце будет в аспекте к Плутону и Юпитеру, а Марс в аспекте к вашему правителю Нептуну. Поэтому в целом это период, когда нужно действовать когда нужно четко понимать, чего вы хотите от жизни, и только тогда вы сможете этого добиться. Это период, когда вам лучше взаимодействовать в коллективе, привлекать других людей для достижения своих целей, действовать сообща. Тогда вы сможете получить больший, скажем, результат. Если вы будете делать что-то в одиночку, то может быть достаточно сложно так как аспекты затрагивают ваш одиннадцатый дом. Поэтому ситуации могут касаться групп, коллективов, ваших единомышленников, коллег по работе. Вот в этом контексте могут происходить важные ситуации. 20 числа Солнце переходит в Овен, ваш второй дом на целый месяц. Этот сектор отвечает за ваши личные финансы. Солнце ⁇ это планета, которая высвечивает любую ситуацию, она приносит ясность. И это период, когда вы можете объективно, адекватно оценить свои финансовые возможности. Это хороший период для финансового планирования, для того, чтобы вы могли очень четко понимать, готовы ли вы сейчас выделить определенную сумму на какие-то свои желания, потребности, или же стоит наоборот поэкономить. В целом, Солнце дает возможность заработать, даже если и не хватает на какое-то желание, то оно показывает возможности заработка, чтобы все-таки получить то, к чему вы стремитесь. С 20 числа и до конца месяца очень важные дни в плане работы в коллективе, групповой деятельности. В этот период Марс будет проходить соединение с Юпитером, Плутоном, Сатурном в вашем 11 доме. Это период большой ответственности в коллективе, это период больших ожиданий от вас, это период, когда вы можете участвовать в каком-то мероприятии, вы можете быть приглашены куда-то, и, с одной стороны, это будет для вас определенным стрессом, так как вы будете ощущать какую-то повышенную ответственность на себе, и из-за этого можете многое надумывать, можете к этому больше морально готовиться, чем что-то на самом деле произойдет. Поэтому старайтесь не расходовать свои силы в этот период именно на какие-то размышления, а старайтесь больше действовать и больше взаимодействовать с другими людьми. 21-22 число очень эффективные дни в плане коммуникации, поездок, решения любых бумажных вопросов. В этот период Меркурий будет в аспекте к лунным узлам и к Урану. Это всегда дает креативный подход, новые идеи, новые встречи. Поэтому будьте внимательны к тому, какая информация приходит вам в этот период. 22 числа Сатурн переходит в знак Водолей, ваш 12-й дом. Это очень важное событие. Буквально меняется определенный тренд в вашей жизни, то, к чему вы уже привыкли. Сатурн длительный период времени находился в вашем 11-м доме, и он создавал два года напряжения в плане общения с друзьями, в коллективе. Могли быть сложности именно находить общий язык с другими людьми. И сейчас Сатурн на несколько месяцев выходит из 11 дома, переходит в 12 -й. поэтому будет меняться акцент в вашей жизни, серьезный акцент. И я обязательно об этом сниму отдельное видео, подробно расскажу, что принесет переход Сатурна в знак Водолей. Так что. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новинку. 23 число — очень благоприятный для вас день. Венера будет в аспекте к вашему управителю. Это хороший день для поездок, разговоров приятных. В целом это хорошая информация, которую вы слышите, хорошие новости. И День располагает к тому, чтобы вы нашли даже возможность либо заработать, либо отдохнуть. Кому какая тема будет ближе. 24 числа будет Новолуние в Овне, в вашем втором доме. Новолуние — это эскиз какого-то нового проекта, который вы со временем сможете внедрить в свою жизнь. Новолуние дает идеи для начинаний. Редко, когда по Новолунию сразу же происходит какое-то событие. В основном происходит только осознание того, к чему вы хотите стремиться в ближайшее время. Это новолуние будет связано с темой финансов, покупок, тем, чем вы владеете. Поэтому у вас может появиться вполне такое рациональное финансовое желание что-то приобрести, заработать на что-то, найти новый источник дохода или повысить свой уровень дохода. Поэтому могут быть идеи касательно заработка или же желания, которые связаны с приобретением чего-то. 28-29 число — очень удачные дни. Венера будет в аспекте к Юпитеру и Плутону и будет затронут ваш 3-11 сектор гороскопа. Это благоприятное время для общения, переговоров, для посещения каких-то мероприятий, для встречи с вашими друзьями, коллегами. В целом это аспект, который несет такие коллективные энергии. То есть вы будете активным участником какого-то мероприятия, либо будете выполнять совместную деятельность с кем-то. Это может быть период крупных покупок, очень таких важных приобретений. В целом в финансовом плане этот период тоже весьма успешный и может говорить о желании вашим вложить куда-то деньги 30 числа марс планета активности переходит в знак водолей по 15 мая водолей это ваш двенадцатый дом поэтому наступает естественный такой цикл естественный период в вашей жизни когда нужно немножко поберечь свои силы это период снижения активности а также это благоприятное время для подготовки и для того, чтобы выполнять какую-то работу, не афишируя. То есть если вы только начинаете что-то делать, только пробуете, еще до конца не знаете, стоит ли об этом рассказывать, стоит ли это выносить на обсуждение, вы можете тихонько этим заниматься и только после этого уже заявить о своих начинаниях, когда вы будете в этом уверены. Также Марс в 12-м доме иногда указывает на желание немножко куда-то уехать, абстрагироваться от привычного образа жизни. Это период, когда человек может выпадать из привычного ритма, либо у него отпуск, либо каникулы, либо это период, когда, например, на работе не сезон, есть больше выходных, есть